Мы начинаем работу нашего десятого форума Свободной России". Первая же дискуссионная панель а, на пути к тоталитаризму тренды путинского режима. Я кратко объясню это название. Дело в том, что и в среде оппозиции, и в экспертном сообществе уже многие годы идут дискуссии о том, что из себя представляет а, режим а, Путина. Является ли это, этот режим гибридным? авторитарным, либо уже тоталитарным. Все чаще в этих дискуссиях звучат такие определения, как фашизм, фашистский режим, режим фашистского типа. И вот для того, чтобы наконец разобраться в этом вопросе, мы и проводим эту дискуссионную панель. Мы не случайно выбирали спикеров. На нашей панели представлены и политики, и публицисты, и правозащитники для того, чтобы дать свою правозащитную оценку, оценку трендам путинского режима. И профессиональный политолог, человек, который специализируется на этих вопросах, в том числе на типологии политических режимов. Я их сейчас всех представлю. Итак, у нас на связи политик Леонид Гозман. Здравствуйте, Леонид Яковлевич а правозащитник, руководитель правозащитного направления поддержки политзаключенных, правозащитного центра Мемориал Сергей Давидис. Сергей, здравствуйте. Правозащитник Лев Пономарев. Лев Александрович, здравствуйте. Публицист, журналист социолог Игорь Яковенко. Игорь Александрович, здравствуйте. И, наконец, старший научный сотрудник Чадом Хаус, политолог Николай Петров. Николай Вадимович, здравствуйте. И я бы, на самом деле, хотел начать именно с вас, Николай Владимирович, как человека, который специализируется на политической науке, который давно, уже многие годы занимается теоретическим осмыслением э, политических режимов, в том числе того режима, который уже многие годы существует в России. Вот на ваш взгляд, э, с чисто профессиональной политологической точки зрения, как можно охарактеризовать на данный момент путинский режим, каким он является? Я думаю, что, как политологи говорили и ранее, мы имеем дело с таким очень сильно персоналистским авторитарным режимом, который развивается в сторону тоталитарного. И правильно, наверное, говорить о тоталитарном векторе, который набирает силу, но все-таки до сих пор мы пока, слава богу, еще живем не в условиях тоталитарного режима. Какое дело? что э, не просто тоталитарный вектор развития набирает силу, но другие вектора, которые мы видели и после 2012 года, и до последнего времени, они э, и так занимали подчиненное положение, а сегодня они почти всецело как бы встроены вот в то русло, которое мы наблюдаем, начиная с января, русло, безусловно, движение в сторону уже полноформатного тоталитарного режима, который отсекает все возможности и коммуникативные, и все возможности, связанные с плюрализмом мнений не просто на кухне, но выражаемых в политическом пространстве. А вот для наших зрителей, не все из которых вдаются в детали и нюансы политической науки, вы могли бы кратко сформулировать основные признаки авторитарного режима и тоталитарного режима, чтобы понимать, о чем мы говорим? Ну, собственно, есть классические работы по тоталитарным режимам, есть работа у Анна Линца, где он как раз говорит о режимах тоталитарных и авторитарных. И в качестве в условии тоталитарного террора он определяет системность, идеологический характер, большой очень масштаб и отсутствие правовой основы. Вот здесь мы видим, что движение в эту сторону и очень активное в последнее время у нас, безусловно, присутствует. У нас идеологический характер может быть разжать сегодня меньше, чем это было в классических тоталитарных Режимах, да, к которым относят и режим в фашистской Германии, э, нацистской Германии, режим в фашистской Италии, э, но и масштаб, и отсутствие главное, правовой основы, что до недавнего времени еще очень сильно отличало наш э, авторитарный э, режим от э, тоталитарных э, каких-то аналогов, это все э, налицо. Да? Ну а дальше э, террор в авторитарных режимах, он вызывается не какой-то объективной, чрезвычайной ситуацией, но он уже осуществляется по идеологическому признаку. И если в авторитарных режимах он ограничен рамками закона, которые достаточно широки, но тем не менее имеются, то в тоталитарном режиме это уже не так. И по определению тоталитарный, то есть вот слово «тотальность», «полнота» и «цельность» предполагает политический режим, где мы имеем абсолютный, то есть тотальный контроль государства над всеми аспектами общественной и частной жизни. И если мы видели раньше, что этот тотальный контроль государства распространяется в первую очередь на политическую сферу, и это присуще авторитарным режимам, то сегодня мы видим, как он распространяется все шире и шире на все уже стороны общественной и э, частной жизни, да? и э, политическая власть в условиях тоталитарного режима, она стремится к полному, то есть тотальному контролю э, над людьми и обществом, стремится контролировать все аспекты политической, человеческой жизни, а не только, собственно, политической жизни, и, соответственно, пресекать все проявления оппозиции, инакомыслия в любой форме. От а, людей, которые считают путинский режим гибридным, часто можно слышать, что при нем сохраняются определенные демократические декорации, такие как формальная многопартийность, наличие неких институтов, сейчас Екатерина Шульман называет их спящими институтами, общественная палата, многочисленные общественные организации, а, общественные палаты при ком-то, уполномоченные по правам человека и по а, правам бизнеса. А вот на ваш взгляд, может ли вообще тоталитаризм 21 века существовать в условиях сохранения вот этих а, симулякров? Я думаю, да, и мы это хорошо видим. Да? Мы хорошо видим, и те из нас, кто а, помнят, как ситуация а, развивалась в советское время, знают, что и выборы были, другое дело, что а, это была некоторая вывеска, и сегодня мы видим, что из выборов выхолощивается полностью все содержание, и дело даже не в том, как проводятся сами выборы и как подсчитываются результаты, а дело в том, что на подступах к выборам исключается любая возможность участия в них людей с какой-то иной, нежели у власти позиции. В этом смысле, мне кажется, Сама идея гибридных режимов она, в общем, возникла из того, что при классификации режимов людям трудно было э, отнести к такому химическому, химически чистому виду большинство режимов. Да? Большинство из них так или иначе называются гибридными. Это значит, что в каком-то соотношении есть э, элементы и э, квазидемократии, и э, авторитаризма, да? и вопрос в пропорциях. И важно то, что мы сегодня наблюдаем, что эти пропорции очень сильные, очень быстро меняются в сторону авторитаризма, сохраняя за э, квазидемократическими элементами все меньше и меньше э, реального пространства. Мы еще вернемся к теме симулякров, а сейчас я бы вот хотел поговорить с Львом Александровичем Пономаревым. Лев Александрович, вы долгое время э, достаточно мягко высказывались о путинском режиме, вы не называли его тоталитарным, и какое-то время даже авторитарным, вы настаивали на необходимости в тех или иных вопросах сотрудничать с представителями этого режима, и даже до сих пор, насколько я знаю, продолжает сотрудничество например с уполномоченным по правам э, человека в России Татьяной Москальковой. Вот на ваш взгляд, все-таки идет ли этот переход к тоталитаризму или какие-то крупицы э э, демократии еще остаются? Я должен сказать, что нет противоречия в том, что вы говорите. Э, что действительно идет переход к тоталитаризму, бесспорно. Более того, э, к фашизму, и я об этом публично говорил и продолжаю говорить. Э, это в разных сферах все происходит. Ну, например, в системе исполнения наказаний, там абсолютно фашистские практики, там насилие над заключенными, и в этом участвуют как есть такие как бы, структуры, как были я буду пример приводить из нацистской Германии, Капо такие были, отряды КАПО, когда сами заключенные, выполняя поручения, как говорится, что насиловал, избивала заключенных. Вот такие капо существуют в России в системе исполнения наказаний. Но, как ни странно, вот мы сейчас с этим боремся, и это делаем вместе с уполномоченным прамс в России Татьяной Николаевной Москальковой. И я должен сказать, без ее участия нам бы не удалось сейчас вот эти дела достаточно успешно. И можно сказать, даже впервые мы разоблачили такую фабрику насилия, которая есть в Ангарске, в Иркутской области, и это сейчас происходит публично, и значит, это делают правозащитники, адвокаты, выезжают целые делегации я направляю из Москвы, и там Следственный комитет получил приказ от руководства Следственного комитета этим заниматься. Вот вам пример, как вам сказать, я не к тому, что говорю что-то против, так сказать, тоталитаризма, это просто я как бы оппонирую вам, просто вы задали мне вопрос, я вам отвечаю. А с другой стороны, конечно, то, что происходит в последнее время, закон, который имеет обратную силу, в смысле ухудшения состояния, с теми людьми, которым закон это направлен, это группа противующей конституции, и его протаскивает прямо на наших глазах. И именно правозащитники сделали заявление жесткое очень, и значит, собрали подписи, среди наиболее известных людей, либерально-мыслящих в России, мы требуем остановить этот закон, и мы видим, что нам не удается. Но опять-таки на этом пути я увидел, как много людей, которые в каком-то смысле, прямо можно сказать, сотрудничают с режимом, поставили подписи под этим жестким, очень жестким заявлением. Ну, например, несколько членов Советов правам человека по президенте, В том числе Николай Карлович Сванидзе подписал это жесткое очень заявление. Я знаю позицию э, Гена Резника, который является вице-президентом адвокатской палаты, а, который разделяет эту позицию, видел этот документ. Он не поставил подпись, потому что он адвокат и все такое. А у него своя позиция. Ну, ставить не ставить подпись, это, как говорится, позиция человека. Но тем не менее он разделяет полностью... Те, то, что там написано. То есть, конечно, мы сейчас вряд ли победим, потому что они протаскивают этот закон очень быстро, и Совет Федерации буквально, видимо, будет понедельник-вторник, но, тем не менее, публично высказывается, я привожу другой же пример, вот был фашизм, как бы, так сказать, в колониях, а здесь публичное выражение мнения людей, которые формально числятся, в том числе и в структурах, как-то связанных с властью. Поэтому... Возможность противостоять режиму остается, а остается возможность публично противостоять режиму. Я не говорил уже о том, что тысячи и тысячи людей, которые в регионах есть, с которыми мы сотрудничаем, и они, в общем-то, действуют достаточно оперативно и достаточно свободно. Хотя, опять-таки, их вылавливают, там, штрафуют, значит, сажают под административный арест. Вот, закон... Дадина Котова продолжает развиваться, и людей сажают просто за, за то, что люди выходят на, на акции, за свободное выражение мнения. Это все есть, бесспорно. Но я должен сказать, что внутреннее сопротивление возможно и оно продолжается. Очень интересное сравнение. Вы провели лагерного актива современного российского, а речь, видимо, идет о нем, с КАПО в нацистской Германии. Мне это не приходило в голову. Я считал это таким чисто тюремным явлением. Сейчас я уже смотрю на это по-другому. У меня вопрос к Леониду Гозману. Леонид Яковлевич, здравствуйте еще раз. Вы помните еще хорошо Советский Союз. Вы жили в то же время и занимались политикой уже в постсоветской, Ельцинской России, какое-то время даже продолжали это делать и в, на первом этапе. Сейчас, Даниил, секундочку, я что-то не пойму. что-то у меня со звуком опять. Да, у тебя нормально со звуком. Тебя... Звук хороший, да, я слышу. Вы меня слышали? А? Леонид Яковлевич, да. слышите меня? Сейчас мы не слышим, Леонид я. Не слышат. Вы слышите нас? Меня слышите сейчас? Да, мы вас слышим, а вы нас? Да, и я вас слышу, правда, очень хреново, но слышу. — ну, Главное, да, главное — ловить смысл. Я говорил о том, что вы жили еще в Советском Союзе, застали его, вы жили и занимались политикой в постсоветской, Ельцинской России, и даже на начальном этапе путинского режима. И вы видите то, что сейчас происходит. Скажите, пожалуйста, вот что-то знакомое, какие-то знакомые нотки вот в теперешнем путинском режиме по отношению к советскому есть? Похож ли он на советский режим, который был, безусловно, тоталитарным? Ну, конечно, похож, конечно, похож. Он не является его повторением, вообще ничего не является повторением чего-нибудь другого, это всегда все что-то новое. Вот, он, конечно, новый, он в каком-то смысле, может, даже еще более отвратительный, чем, чем тот, но, конечно, он не тоталитарный. Вот я согласен с Николаем Петровым абсолютно. Понимаете, называть его тоталитарным это неправильно. Просто по факту не так. понимаете. Был бы он тоталитарным, я бы не смог с вами сейчас разговаривать из Москвы. Ну, вижу, ну, понятно, да. Вот. Он, конечно, не тоталитарный, но он движется к тоталитарному. И вы знаете, я не хотел бы перечислять все э, юридические или псевдоюридические практики, политические практики, которые. вот свидетельствует о его движении к тоталитарному, я хочу обратить внимание на другое, на ментальные некоторые вещи. Вообще, сказать, знаете, вначале было слово. Причем не только в том начале и то слово, а в начале всего всегда слова. Да? Сначала люди думали, как сделать так, чтобы жизнь была лучше, а потом только стали реализовываться, строиться демократические институты, там, независимый суд и так далее. Сначала пришло понимание священности человеческой жизни, потом была отменена смертная казнь. Да? Сначала многим стало понятно, что во всем виноваты евреи, армяне, Турции и так далее. Потом только был геноцид этих людей. Вот. То есть сначала вот произносятся какие-то слова. И вот в этом смысле у нас необходимый для тоталитаризма вокабуляр и необходимое для тоталитаризма мироощущения уже сформировано. Сам тоталитаризм еще не до конца, а вот необходимые условия психологические такие и культурные, они, мне кажется, уже есть. Смотрите, Владимир Владимирович давно не избранный президент. Вот ну что такое избранный президент? Это президент, вместо которого мог бы быть какой-то другой президент. Да? Вот сейчас Байден, но ну, в принципе мог быть Трамп. Макрон, но ну, мог быть кто-то другой там, и так далее. Да? Понятно, что никого другого вместо Путина быть не могло. Его нам дал Бог, он национальный лидер. И, понимаете, если ты против президента, то это нормально. Ты, часть той, ты та часть гражданской нации, которая против действующего президента. Но если против национального лидера, ты не часть гражданской нации ты уже изгой абсолютный. Да? Значит, если э, вот, э, э, иностранец, э, иностран, иностранный агент, пятая колонна там и так далее, это уже не соотечественник, который не согласен с чем-то, это враг, которого можно которого можно э, уничтожать, да? Все, кто не согласен с политикой России, все абсолютно, они управляются из одного центра зла, из одного центра зла. В общем, кстати, это не обязательно Вашингтон. Это может быть Билл Гейтс, это может быть Чипирование, это может быть. Э, ну, кто угодно, но есть некий центр зла, который всем этим управляют, а те, кто против нас, они не имеют субъектности, ни Украина, ни Евросоюз, вообще ни, э, никто. И они не достойны переговоров, они заслуживают только мида или э, силового или силового ответа где, смотрите сословный характер общества где э, люди у власти люди рядовые принадлежат к разным биологическим видам он уже закреплен настолько что он никто не вызывает сомнений вот только что э, надо же на детали смотреть вот натан Яковлевич фидриман покойно говорил, что самое интересное это в таких ежедневных не привлекающих внимания сообщений он приводил пример, что вот там произошла где-то давка и было подавлено, ну, в газете какой-то, первой половины XIX века, произошла давка и было подавлено мужиков на 4000 тысячи рублей. Знаете, вот, вот, говорит, вот, вот все понятно. Так вот, было вчера сообщение или позавчера сообщение Роскосмоса. Почему у э, Дмитрия Рогозина э, вырос так сильно доход за год? Потому что он получил две премии за этот год, каждая по 40 миллионов рублей. Знаете, и никого не удивляет это. Вот, вот никто не возмущается, народ не выходит на улицу там, и, э, и э, э, так далее. Вот. И вот что действительно является штатом тоталитаризма, что государство пытается и не без успеха контролировать не только мысли, в частности для этого запрещается просветительская деятельность. Вот, я, кстати, думаю, что закон о просветительской деятельности не менее важен, чем вот эти новеллы о запрете э, на участие в выборах для тех, кто связан с экстремистскими организациями. Это, мне кажется, совершенно не менее важная вещь. Но государство пытается контролировать, начнем пытается карать за неправильные мысли, оно запрещает думать, что Сталин и Гитлер это суть одно и то же. И государство пытается контролировать чувство на самом деле. Чувство. Вот ты должен, оно тебе говорит, чем ты должен гордиться, как ты должен скорбеть, как ты должен там, отмечать чего-то и так далее. Что ты должен чувствовать. Чувствовать неправильно, он неправильный. Да? Вот. И вы понимаете, вот различие между, вот последним, что я хочу сказать, которые очень важно на самом деле. Различие между той системой, которую строил и построил в значительной степени Владимир Путин, оно состоит в частности в том, что является приоритетом, человек или группа. Вот для Путина Марин Ле Пен, Эрдогана, вот для вот этого направления в мировой политике Приоритетом является группа, нация, народ, конфессия и так далее. И что принципиально важно, государство наше объясняет себе, каким ты должен быть русским, православным, татарином, евреем и так далее. Оно тебе, оно тебе это объясняет, оно не оставляет себе свободы выбора. Значит, для русского человека государство важнее жизни. Я это уже многократно слышал, да? Евреи Еврей обязан быть благодарен Сталину за спасение от Холокоста и за создание Израиля. Ну, чеченец должен быть благодарен за то, что российская империя принесла на Кавказ цивилизацию и, ну, так они считают, и так далее. И поэтому я думаю, что сопротивление тоталитаризму должно быть не только на политическом уровне, что, конечно, совершенно необходимо, да, что многие из нас по мере сил пытаются э, делать, но сопротивление тоталитаризму должно быть вот на этом уровне, на уровне э, слов и идей, потому что им нужна ложь и иллюзия, а нам нужна э, правда, понимаете? Они пытаются убедить каждого, что он холоп и пыль под ногами, мы должны защищать чувство собственного достоинства, в том числе собственное, на самом деле, себя самого – это тоже политический акт. И мне кажется, у нас есть надежда. Это надежда не только на тех героических людей, которые продолжают сопротивление, действительно герои, на самом деле. А надежда еще связана с тем, что у нас довольно здоровое общество. Вы знаете, да, люди голосуют, продолжают голосовать, люди продолжают там, не любить американцев и оппозицию, все что угодно, но их не удается, пока, по крайней мере, не удалось раскрутить на ненависть друг к другу. Вот пока этого не получилось. Наоборот, мы видим рост организации взаимопомощи, взаимной поддержки и так далее. Поэтому я надеюсь, что надежда есть и рук опускать точно не надо. Спасибо. У меня вопрос к Игорю Яковенко. Игорь Александрович, вы неоднократно уже не раз писали о сгущении фашистской, фашистской тьмы или мглы, вы так это называете. Я вас читаю регулярно, я знаю ваше мнение, но тем не менее, вот для а, большого количества наших зрителей, как вы считаете, вот эта фашистская мгла уже сгустилась, можно ли говорить о том, что фашистский режим сформирован? Игорь Александрович, так, похоже, Игорь Александрович нас не слышит. Игорь Александрович, вы слышите нас? Так, слышно? Да. Ну, слава богу. Так. А скажите, пожалуйста, не повторить вопрос? Я вас очень хорошо все это время mm. слышу, только, к сожалению, не мог правильно выбрать микрофон, извините. Понял. Значит, ну, смотрите, я думаю, что вот эти два терминологических э, дефинициарных измерения, о которых вы говорили, то есть, с одной стороны, ось, Авторитаризм, тоталитаризм это одна история. И здесь разговор идет о том, насколько государство, авторитарное, то есть управляющееся, управляющееся одним человеком, начинает влезать в постель в частную жизнь, и так далее. И здесь это происходит, безусловно. И можно там, я не знаю, так сказать, придумать какую-то шкалу тоталитаризма и определить, на какой шкале тоталитаризма мы сейчас находимся потому что понятно, что речь идет о том, что государство уже в это влезло, и только что Леонид Гозман это продемонстрировал, можно еще увеличить количество примеров, которые это показывают. Но это одна шкала. Вторая шкала – это фашизм, потому что фашизм – это немножко другое измерение. И я действительно, начиная с первой половины нулевых годов, говорил о том, что фашистская туманность начинает сгущаться. Ну, первоначально крутили пальцем у виска, говорили, какой фашизм, где газовые камеры, значит, на самом деле понятно, что речь идет вот о тех там условно 14 признаках фашизма, которые подобрал достаточно удачно Умберты и Они все сидят на путинизме как в Литы, и действительно, вот здесь идет другая траектория. Траектория движения фашизма от. Таких немножко легеньких форм, там типа Салазаровского корпоративизма, к более тяжелым. И сейчас, я думаю, что мы уже находимся на пути к Третьему Рейху. Это реальность. значит Потому что на самом деле, да, Гитлер тоже очень любил выборы. Вот, он проводил постоянно референдумы, постоянно проводил выборы. У него там были тоже какие-то э, демократические атрибуты. Э, ну, вот тем не менее, Гитлер – это Гитлер. Значит, э, то, что сейчас происходит, безусловно, это постоянное сгущение фашистской туманности по всем измерениям. И э, по э, к, нарастанию исти... культу традиции победовесия. И по оголтелому неприятию либерализма, еще один признак фашизма. И, безусловно, это здесь же присутствует одержимость теориями заговора и ощущением осажденной крепости. В общем, вот все эти 14 измерений они начинают сгущаться, нарастать. Причем они работают исключительно по принципу положительной обратной связи. То есть есть внутренняя логика сгущения, вот концентрации, как вот э, есть физические законы, э, достаточно необратимые, есть внутренняя логика сгущения вот этой фашистской туманности. И сейчас мы довольно далеко продвинулись к этому. Плюс к этому э, здесь есть и безусловно особенности, э, так сказать, э, нашего современного русского, российского, вернее, фашизма. Это отсутствие идеологии, отсутствие образа будущего, потому что э, э, в, во всех известных исторических примерах фашизма, все-таки образ будущего какой-то был. Там были какие-то книжки, которые описывали, чего, чего люди хотят, ради чего люди устраивают себе фашизм. Там был, была моя, моя борьба, был, так сказать, теория фашизма Муссолини Джентили были концепции корпоративного государства Салазара и так далее. То есть было понятно, ради чего все это устраивается. Здесь непонятно. И сами, так сказать, весь вся обслуга, вся политическая и медийная обслуга Путина, она воет постоянно, что как же так, у нас нет идеологии, давайте ее заведем. При этом вот уже 21 год пытаются завести, не могут. Это принципиальная особенность, это не недоработка. Это внутренняя конструктивная особенность путинского фашизма, потому что это уникальный тип паразитарного фашизма, целью которого является наживо. Этого не было ни у Гитлера, несмотря на то, что да, были там, безусловно, вороватые нацисты, их было довольно много, но целью этого государства не было нажива. Целью, так сказать, Муссолиниевского государства тоже не была нажива. То же самое у Франка, то же самое у Салазара. Там были другие совершенно цели, причем эти цели были объявлены. Здесь цель – это наживо, воровство, коррупция, которую нельзя объявить публично. Вот в этом проблема. Значит, поэтому вот нет идеологии, нет образа будущего. Это особенность. Есть еще одна особенность, которая на самом деле нарастает очень серьезно. Это она не является отличительной чертой, но тем не менее в последнее время очень сильно нарастает. Это милитаризм. Безусловно, милитаризм, понимаемый не как рост военной силы, а как стремление Военных распространить военные методы на управление экономикой и гражданским обществом и всеми остальными сферами общественной жизни. Это тоже довольно опасная история, и мы видим, к чему это приводит. Есть еще одна серьезная проблема путинского фашизма – это нарастание его заразности. То есть на самом деле мы видим, как сейчас вот эти вот фашистские бациллы начинают проникать в другие страны, что происходит с Беларусью. То есть возникает такой своеобразный фашистский интернационал. Это тоже достаточно серьезная проблема, которая говорит о том, что вот эта фашистская туманность, она сгущается. Я думаю, что внутренних... Ну, давайте я понимаю, что очень хочется... Какой-то оптимизм. Я очень, так сказать, сочувственно отношусь к тому, что делает Лев Пономарев. Понимаю природу оптимизма Леонида Гозмана, но тем не менее, давайте все-таки попробуем оставаться на почве реальности. В истории нет примеров успешной успешной борьбы, успешного преодоления развития фашистской туманности она заканчивается двумя способами. Первый способ – это военное поражение. Понятно, значит, Германия и Третий, Третий рейх. И второй способ – это смерть диктатора. Франка Салазар. Ну, там не сразу, там были, но тем не менее, если не вдаваться в мелочи, в детали, то понятно, что это вот такой вариант. Значит, внутренних ресурсов, особенность фашизма, тем более такого, как... На достаточно запущенной стадии, такого как путинский фашизм, а это фашизм достаточно уже развитый или там деградировавший, это вопрос вкуса, какая терминология удобна, вот на такой стадии фашизма внутренних ресурсов общества никогда не бывает достаточно для того, чтобы прекратить вот эту болезнь. Вылечиться самостоятельно общественный организм никогда не бывает способен сам. Либо смерть диктатора возникает окно возможностей, либо, так сказать, военное поражение. Пока вот мы видим, что ну, ни того, ни другого ядерная держава, так сказать, при, при том, что там все надежды некоторых <coughs> впечатлительных или, так сказать, страдающих конспирологий и политологов о том, что вот Путин уже все, он уже при смерти и так далее, все это, скорее всего, не так. Вот. И поэтому, значит, эта история вот, вот такая То есть это длительная история Это долгая история Я не к тому, что это невозможно Значит, есть знаменитая Э, там, теоремы индукции, когда э, значит, если ч, э, в примеры там об, в, обозримом, в обозримой части нашей Вселенной доказывают, что вот все лошади такого-то цвета или там, все, все лебеди белого цвета, это не значит, что в Австралии где-то не живет черный лебедь. Это я к тому, что то, что в истории не было примеров, когда фашизмы свергаются изнутри, не означает, что это в принципе невозможно, но означает, что, по крайней мере, это очень тяжелая задача алгоритм решения которой в истории пока неизвестен. Вот я к этому. Особенность сегодняшней ситуации заключается в том, что у нас, мы живем совсем в другом мире, не в том, в котором были фашизмы предыдущие, мы живем в том мире, в котором существует, так сказать, прозрачность. Вот сейчас мы разговариваем, я сижу в Москве, значит, значительная часть моих собеседников находится в других странах, и поэтому вот это вот наличие большой политической оппозиционной диаспоры, это меняет дело существенно. Существенно меняет дело то, что на самом деле вот этот вот путинский фашизм, он мало того, что паразитарный, он чрезвычайно зависит от внешней конъюнктуры. Это тоже существенно меняет дело. Существенно меняет дело то, что на самом деле мы находимся в процессе, такого не было никогда вот в истории, если брать историю фашизмов, разных типов. Никогда в истории фашизмов не было того, что фашизм находится э, в государстве, которое является империей на третьей стадии своего распада. Если взять историю, ну, сегодняшний момент рассматривать как э, в исторической перспективе, то мы находимся э, на третьей стадии распада Российской империи. Первое 17-й год, второе полураспад э, 91-й год. И сейчас для меня совершенно очевидно, что идет процесс вот распада Российской империи, третьей ее стадии. И, скорее всего, как один из вариантов, это новый, никогда не встречавшийся ранее, вариант избавления страны от фашизма, это просто э, исчезновение страны в том виде, в каком она существует, в тех границах, в, каком, в каких она существует. Это объективный процесс, потому что мало что связывает такие разные территории, как, скажем, Чечня, например с одной стороны там Екатеринбург, с другой стороны, ну и так далее. То есть это держится в общем в основном силой. Поэтому вот сухой остаток, я думаю, что задача, которая перед нами стоит, перед тем людьми, которым по каким-то разным причинам не нравится жить в фашистском обществе или не нравится в том, чтобы их историческая родина жила в фашистском обществе, задача заключается э, думать над тем, какие принципиально новые варианты Борьбы с фашизмом надо использовать. Эта задача не банальная, тривиальных путей здесь нет. Поэтому осмысление ситуации, постановка диагнозов, постановка дорожной карты является, с моей точки зрения, важнейшей задачей, которая вполне в состоянии решить или попытаться решить форум Свободной России. Спасибо. Спасибо вам. Мы сейчас коротко опросим всех спикеров. Я сейчас обращусь с вопросом к Сергею Давидису. А нашим зрителям я хочу напомнить, что вы можете задавать. Вопросы спикерам, алгоритм технологии этих вопросов вам разослан по электронной почте, поэтому не стесняйтесь, если есть какие-то вопросы, задавайте их. Сергей Давидис, вот вы как человек, который на земле, так скажем, инкарно занимается защитой прав человека. Вот вы наблюдаете тоталитарные тенденции? Можем ли мы говорить о том, что мы действительно находимся в поезде, который стремительно идет к тоталитаризму? Ну, э -э, добрый день еще раз. Да. Э -э, с одной стороны, мне вот э -э, этот терминологический спор э -э, кажется как раз э -э, излишним, не совсем корректным. Он сопровождает нас на протяжении уже многих лет. Авторитарный, тоталитарный, гибридный режим, диктатура. Э -э Во всем можно найти элементы всего. Реальность многообразна. Вопрос в том с чем сравнивать. И действительно важна динамика, важны, важны тенденции. И тенденции эти, конечно, есть. Вот э, как раз я предпочел бы с, э, зафиксировать там те факты, как, с которыми мы сталкиваемся в последнее время. Понятно, что ситуация с правами человека ухудшалась практически неуклонно в течение последних 20 лет, но последние месяцы с момента вот, э, э, жульнического принятия противоправных поправок Конституции, они зафикси... отмечены резким ускорением этого процесса. Особенно начиная с ноября мы видим это резкое ускорение. И факты таковы, что неуклонно растет количество политзаключенных. Вот то, чем наша программа в Мемориале занимается на сегодняшний день. У нас в списках наших заведомо неполных 384 человека, а людей, которые являются жертвами уголовного преследования, пока не находясь за решеткой, но Рискует в любой момент туда попасть, еще больше. И что существенно, уголовные репрессии становятся все более прямыми и все более беспардонными. То есть государство не пытается даже создавать иллюзию законности какую-то. Оно нагло расправляется с политическими оппонентами и устраняет политическую конкуренцию даже в той ущербной форме, в которой она существует. Пример Навального... Он в этом смысле очень характерен, но это и его коллеги по ФБК, Любовь Соболь, Иван Жданов, отец Ивана Жданова, Волков, жертвы санитарного дела, активисты либеральной партии Открытой России, и это вот то, то, то, что на слуху, то, что в данный момент происходит, а конечно, количество таких дел гораздо больше. Применяется карательная психиатрия, и пример Шамана Габышева – это тоже э, там, наиболее яркий пример, и к нему это совсем не сводится. Э, репрессии становятся все более массовыми, и это э, хорошо видно по так называемому дворцовому делу. Более ста человек стали жертвами его, э, и по более чем 20 уголовным статьям возбуждены уголовные дела против участников протестов января-февраля по всей стране. Но и помимо уголовных репрессий в целом, за эти месяцы ускорилось наступление на права и свободы граждан. Понятия экстремизма и терроризма у нас и так безразмерные, совершенно резиновые, и они ограничивают свободу слова весьма сильно, но призывы к экстремизму... Оправдание терроризма, пропаганда терроризма – это уголовные нормы, которые фактически ограничивают свободу дискуссии, общественную свободу высказывания. Только по самоподрыву Михаила Жлобицкого в Архангельске возбуждено более 20 уголовных дел, и это дела большей частью против людей, которые вовсе не призывали повторять его поступок, а просто обсуждали смысл, причины и контекст этих действий. И эти дела продолжаются, то есть вот, они возбуждаются каждый месяц новые. Эта история не закончилась, к сожалению. Людей массово штрафуют и арестовывают просто за упоминание несогласованной публичной акции. Это тоже ограничивает свободу слова. Я вот как раз... Совсем недавно сам 10 суток провел именно в этой связи в спецприемнике. СМИ и даже физических лиц, как у присутствующего здесь Льва Александровича, объявляют иностранными агентами, СМИ иностранными агентами. Это тоже способ подавления свободы слова. Наконец, уже введен запрет так называемого оскорбления ветеранов, добавлен к статье об оправдании нацизма. Упомянут запрет фактически на просветительскую деятельность без одобрения государства, а э, планируется и скоро вступит, очевидно, э, уголовный запрет на сравнение деятельности СССР и Германии. Право на свободу собраний. И так достаточно давно у нас фактически на бумаге, по крайней мере, в смысле уведомительного характера публичных мероприятий. С началом пандемии, то есть уже больше года, право на свободу собраний вообще отменено, но государство этого мало. И поправки, которые были приняты в декабре, во-первых фантастически бюрократизируют э, процедуру согласования, требует открытия счета для сколько-нибудь большого мероприятия и отчетности, как э, по участию в выборах. А кроме того, фактически власть получила право э, отменить любое даже уже согласованное мероприятие под надуманными предлогами. Право на свободу объединения. И так вполне эффективно. Зарегистрировать партию общественного объединения невозможно. Дополнительно оно ограничено уголовными делами об экстремистских и террористических сообществах, которые у всех у нас на слуху. Но... Э, э, и статью о нежелательных организациях, но вот новые поправки о возможности признания нежелательной организации любой, не, не, даже незарегистрированной группы любого незарегистрированного сообщества э, людей, оно э, фактически да, серьезно ограничивает своб свободу объединения. Э, также ограничивает свободу объединения, свободу международного сотрудничества. Э, Расширение законодательства о нежелательных организациях, вот тем поправками, которые сейчас рассматриваются, в связи с которыми уже вынуждена была распуститься «Открытая Россия», расширяется и упрощается уголовное преследование за так называемое участие в деятельности нежелательных организаций. Про свободу выборов много говорить не приходится. Мало того, что вот последние опять же, месяцы э, окончательно зафиксировано трехдневное голосование, э, дополнительно затруднены возможности наблюдения за выборами, но э, э, за, затруднено участие... Э, э, людей, каким-то образом связанными с, нежелательными, с иностранными агентами, участвовать в этих выборах, а фактически сделано невозможным по большому счету. Теперь мы видим ограничения практически для любого оппозиционно настроенного человека. Приписать поддержку экстремистской организации можно любому человеку участвовать в выборах, причем задним числом, как было уже тоже справедливо сказано. Любая оппозиционная активность, поправками которые были приняты в декабре, может быть подвергнута преследованию под предлогом объявления человека физическим лицом иностранным агентом. Уголовное законодательство только, опять же, за последние месяцы расширило понятие хулиганства до безразмерного, расширило понятие клеветы, позволив э, понимать под этим клевету на неопределенный круг лиц, введя опять лишение свободы за клевету. Введена уголовная ответственность за фейк news, так называемые, за воспрепятственное движению транспорта и даже движению пешеходов введена уголовная ответственность. Э, расширена... Э, Уголовная ответственность, как вы знаете, в связи с объявлением человека иноагентом. И, и эти э, нормы применяются уже в рамках дворцового дела, большая часть этих норм применена. И адский котел Госдумы варит все сильнее. Э, все это, с одной стороны, э, можно рассматривать, вероятно, как м, свидетельство некой неуверенности власти. Потому что э, вот, все это безумие, оно явно избыточно для того, чтобы э, контролировать общество в данный момент. В то же время, действительно, возможности гражданского общества исключительно затруднены этим. Мне кажется, тут дело не в ярлыках, а в том, чтобы понять, что и как мы можем делать в этих новых, меняющихся условиях, и меняющихся исключительно к худшему. Спасибо. У меня по ходу выступления возник вопрос, и вопрос этот к Николаю Петрову. Николай Владимирович, Игорь Яковенко обратил внимание на одно важное обстоятельство, на одну важную характеристику путинского режима – это отсутствие господствующей идеологии этого режима. А я вспоминаю, что многие исследователи тоталитарных режимов указывали на такой важный признак тоталитаризма, как наличие ну, некоего образа утопического будущего. Но ну, и опять-таки вот этой господствующей идеологии. На ваш взгляд, Нуждается ли путинский режим в такой диалоги? И вообще, есть ли такая идеология? Может быть, про образ такой идеологии мы уже видим сейчас. Мне кажется, что э, путинский режим, в отличие от э, других аналогов, он э, обращен скорее в прошлое, чем в будущее. В будущее и в этом смысле э, не совсем точно было бы говорить о полном отсутствии идеологии она есть, но действительно э, такого замечательного, привлекательного для других будущего предложить невозможно, и поэтому режим все больше и больше смотрит в прошлое. Другое дело, что мне кажется, и здесь я вижу э, понятную связь между тем, о чем говорил э, Сергей Давидис, когда перечислял, как э, заворачиваются гайки, но... При этом сказал, что это уже излишние попытки и тем, о чем говорил Леонид Гозман, когда говорил о том, какова общественная атмосфера. Вот в этом заворачивании гаек излишним с точки зрения технологического, технологической, потому что выборы и так, например, очень жестко контролируются, есть одна очень важная составляющая – это Именно обращение к обществу и это создание э, такой атмосферы э, общественной э, подозрительности и ненависти вокруг людей, которые хоть как-то, хоть в чем-то подвергают сомнения проводу э, действий и устремлений режима. Да? И вот в этом смысле это абсолютно не чрезмерная и не лишняя деятельность режима. Это то, что позволяет ему сегодня, помимо технологических возможностей жесткого контроля, еще и индоктринировать общество в том направлении, которое ему выгодно. Ну вот Вы сказали, что э, путинский режим больше обращен в прошлое и не предлагает образа будущего. А в какое прошлое он обращен? Что является для него, скажем так, образцом для подражания или такой настоящей красивой легенды? Ведь прошлое бывает разное. Есть прошлое Новгородской республики, Киевской Руси, Московского царства, Российской империи, наконец, советское прошлое. Как вы думаете, что является базовым э, вот, в путинской протоидеологии? Это интересный вопрос, и мне кажется, обращение в прошлое, оно позволяет выхватывать те элементы, которые по каким-то причинам конъюнктурно удобны и выгодны режиму практически в любых э, э, стратах э, истории. Да? То есть, с одной стороны, мы видим идею о том, что... Запад всегда интриговал против России, это было начиная со времен Ивана Грозного или даже раньше, и выбирается то, что поддерживает эту идею. Да, в этом смысле, мне кажется, очень интересным э, феномен Мединского. Да? Когда-то казалось, что это такой э, немножко шарлатан, э, присоседившийся к истории, а теперь понятно, что вот его книжки о мифах в отношении россии они и есть конструирование вот такого обращенного отчасти вперед образа славного нашего прошлого и отвратительных действий всего, что нас окружало в отношении нас. И последний к вам вопрос вот сейчас. Дело в том, что буквально на днях я увидел интересные комментарии в Фейсбуке Екатерины Шурман, комментарий, который сам по себе достоин внимания. Отвечая на вопрос Дмитрия Гудкова о э, тоталитаризме в 21 веке, она сказала, что тотали... тоталитаризм в 21 веке не очень приживается, потому что религиозное сознание людей ослабевает. А я на это ответил, что религиозное сознание ослабевает, хотя не везде. А вот технологические основы и возможности, Возможности тоталитарных режимов развиваются стремительно. Как вы думаете, может ли существовать тоталитаризм 21 века с внутренней пустотой, но очень развитыми средствами контроля? Думаю, что да, и я соглашусь с теми, а это большинство на нашей панели, кто считает, что дело не в ярлыке, дело не в том, когда точно мы сможем зафиксировать момент перехода в фазу химически чистого тоталитаризма, да, отдела векторы движения. И если вас контролирует всецело, а современные технологические возможности, да, с одной стороны, позволяют, скажем, коммуницировать людям, которые живут, в том числе, и э, не в стране, но с другой стороны, мы видим, как стремительно власть и довольно эффективно подбирает под себя контроль за интернетом и использует те же самые коммуникативные возможности с совсем других целями. Да? Мы не говорили сегодня о том, что происходит на региональном, скажем, уровне. Да? А там в прошлом году создали так называемые центры управления регионами. Это, по сути дела, такая нашлепка, которая позволяет просеивать все, что происходит в социальных сетях, Сегодня это используется для того, чтобы власть демонстрировала свою способность идти навстречу пожеланиям граждан перед выборами. Но это инструмент такого тотального контроля с использованием новейших сетевых технологий, которые стремительно сегодня развиваются. Да, я вот об этом и говорил. А пока я жду вопросов от зрителей. Напоминаю нашим техническим сотрудникам, что мы ждем вопросов от зрителей, если они есть. У меня вопрос к Ольву Пономареву. Лев Александрович, я хорошо помню, как менялась ваша точка зрения на путинский режим, буквально в том числе на форумах, которые проходили и в режиме онлайн, и офлайн. Я помню, как вы стали употреблять вот этот термин тоталитаризм, тоталитарные тенденции, потом фашизм. Что для вас стало триггером вот этого понимания перехода путинского режима а, к тоталитаризму? во-первых, я должен сказать, что когда пришел Путин к власти, это был 2000 год, мы провели а, в конце его а, съезд, он назывался а, чрезвычайный правозащитный съезд, защиту прав человека. И уже тогда, я был одним из основных организаторов этого съезда, и уже тогда мы сказали о том, что Приход к власти э, функционера КГБ э, как бы гарантирует того, того, что Россия пойдет по пути э, тоталитаризма и фашизма. Поэтому в этом смысле у меня ничего не менялось. Мои отношения к власти. А вот э, тенденции, которые были, они были разные, действительно. У нас был, в общем-то, я всегда участвовал в сопротивлении, скажем так. Э, было движение «Солидарность», которое мы вместе с Гали. Каспаром учреждали и так далее, и тому подобное. То есть мы живем в пространстве, в котором, э, так сказать, как бы э, все время что-то делать и сопротивляться. Поэтому когда больше возможностей для свободы, мы говорим, да, у нас есть больше возможностей для свободы, и мы этим пользуемся. И очень важно э, и сейчас, так сказать, видеть эти возможности, пользоваться этими возможностями от свободы. А не говорить, что все пропало. Вот одна из главных проблем, по-моему, критиков режима, заключается в том, что они лежат, ну это уже известно, диванная партия, как ведь есть такой термин, они лежат на диване и с удовольствием плюют в потолок и говорят, что все кончено. И это очень опасная тенденция. Я хочу сказать, вот с этим я готов бороться больше, чем с тоталитарным, в том смысле, я все равно боюсь с тоталитарным А вот это вот самое главное, проблема, которая есть в стране, и может быть в том числе и на вашем форуме возможностей много больше, чем вот мы иногда говорим. Ну, например, говорят, что выборы закончены, все, никаких выборов нет. Это неправда. В Москве выборы хорошо очень контролируются, как известно, наблюдателями. Вброс там не больше 10-15%, поэтому реально в Москве можно провести депутаты Государственного Дума, там, ну, не знаю, ну, там человек 5, может быть, депутат, людей либеральных взглядов. Но здесь упирается в другое. Договориться значит, о том, чтобы не толкаться на одном округе. А, и здесь уже другая проблема, которую у нас все равно нет времени здесь обсуждать. Взаимный неприезд демократических а, каких-то направлений и так далее. Вот мы правозащитники как раз выступаем в пользу того, чтобы э, как можно меньше было такого рода противоречий. И действительно от Москвы человек пять можно выбрать. И я знаю и другие регионы, где можно добиться победы на выборах в парламенте. И вот главный лозунг, который я сейчас поддерживаю вместе с моими коллегами, а, и, значит, это выборы и объединение гражданского общества. Вот недавно я, это, как бы я говорил на одной из лекций, посвященной а, значит, столетию со дня рождения Сахарова, я сказал, что надо идти по пути Сахарова, просто надо идти по его пути. А, именно, как известно, эта фраза не только ему, но и диссидентам советского периода, делать что должно, от того, как получится, как говорится. Вот это сейчас главный лозунг в России. И об этом надо говорить. А, и я считаю, что должно быть... Во-первых, мы уже создали гражданские комитеты по контролю за выборами. Он называется Гражданский контроль 2021 и создаем в регионах такие штабы по контролю за выборами. Вместе с Голосом, естественно. Но Голос не столь массовая организация, которая могла Которую мы предполагаем, что массовость могла бы больше. Да, потому что э, очень много гражданских активистов, которые постепенно понимают, что те вопросы, которые они ставят перед собой, ну, например, экология, да, при этом режиме, при этой политической власти решены не могут быть принципиально. Поэтому они, как бы своей судьбой, э, должны понимать, что им надо идти на выборы. И голосовать, потому что за кого голосовать, они должны сообразить, как говорится. Есть кандидат подходящий, который они считают нужным. Я не подскажу. Вот в отличие от значит, голосования, мы не говорим, за кого надо голосовать. Но против кого они, по-моему, уже коже чувствуют, что вот при этом политическом режиме власть не решит те проблемы, очень острые проблемы, которые стоят, ну, типичный пример, это вот Шилис, как говорится, и... Это редкий пример, когда гражданское общество отстояло свою позиции. А, и я должен сказать, что это должен, об этом надо говорить, может, на нашем форуме, что есть примеры, когда граждане, объединяясь очень широко, побеждают значит, власть. И ее надо распространять такие значит, примеры и все остальное. Да, действительно, законодательство чрезмерно. Я должен сказать, начиная с 2012 года у нас появились законы, по которым каждого сидящего вот сейчас за столом можно посадить не только как просто человека, который значит, наносит ущерб безопасности государства. Там так и написано. Уголовный срок, если человек встречался допустим с иностранным каким-то корреспондентом и в своей встрече дал интервью, которое нанесло значит урон безопасности государства. И сами понимаете, как это может трактовать. Такой закон из 12-13 -го годов. Но, как видите, он, мы пытались его применять, и значит, удалось отбить тех людей, которых сажали по этому закону. Поэтому все не, первое, не безнадежное, вот я хочу закончить, краткий, надо объединять гражданское общество. Я предложил объединяться под названием ⁇ Гражданский конгресс ⁇ и буду проталкивать эту идею максимально. Хотелось бы, чтобы звучало у вас сетевое. Сообщество, гражданское сопротивление, гражданский конгресс. Спасибо. Лев Александрович, я о, не против того, что должны быть какие-то духоподъемные, оптимистичные примеры, просто я считаю, что в любом деле, особенно в политической борьбе, важно понимать, с чем именно ты имеешь дело, иначе можно оказаться в очень неудобном положении, можно начать идти по пути Сахарова, а закончить э, как Маттиотти, например, в Италии, прямо в или как известный противник а, Савазара, застреленный в Испании. Я забыл его фамилию, к сожалению. А, у нас Леонид Гозман поднимал руку, насколько я знаю. Леонид Яковлевич, вы хотели что-то сказать? Я хотел добавить еще вариант ответа к тому вопросу, который вы задали Николаю Петрову, насчет того, что, вот вы сказали, что у нас как бы нет единой идеологии. Но, понимаете, ее нету в виде там, кодекса строителей коммунизма или там еще какого-то бреда, который был раньше. В этом виде ее действительно нет. Но у нас вообще, вот надо сказать, что Владимир Путин он очень осторожен в том смысле, что он вообще очень мало дает таких, знаете, текстов, он мало дает того, к чему можно... Прицепиться. Например, еще в 2008 году у Единой России, в совершенно вегетарианские времена, в 2007 простите, на парламентских выборах, у Единой России был замечательный лозунг «План Путина – победа России». И я помню, что мы тогда вот, СПС пытался задать вопрос, а что такое план Путина? Потому что нету, не было бумажки, где было написано «План, первый пункт, второй, 25-й, подпись Путина». Вот это план Путина, его можно обсуждать, принимать, не принимать, критиковать, восхищаться. Но бумаги такой не было вообще. Да? А это вот этот виртуальный план Путина. Да? То есть ты за что-то, что нельзя потрогать. Вот в этом смысле идеология у нас, безусловно, есть. У нас есть вещи, в которых нельзя сомневаться сомнения, в которых являются э, ну, преступлением или, в общем, очень серьезным э, риском. Да? Ты не имеешь права сомневаться в исторической правоте России. Во всем. Вот вообще во всем. Всегда. Да? Ты не имеешь права сомневаться в э, тех моментах истории, которые на сегодняшний день власть объявляет. Правильными. Да? И вот еще вы спросили, а где то прошлое, которое значит, является нашим будущим? А нигде? А оно придумано. Да? Никто и не пытается его сделать реальным. Обратите внимание, что хотя в современной картинке, которую строит Владимир Владимирович Путин, российская нация и Россия как государство родилась во время Великой Отечественной войны, вот, собственно говоря, это время рождения вот для Советского Союза временем рождения была Октябрьская революция Гражданская война. Да? Сейчас обратите внимание, что у нас уже даже Ленин и Октябрьская революция куда-то вообще исчезли. У нас остались предтечи Владимира Путина, это Иван Грозный, Иосиф Сталин, ну а дальше вот мы уже живем э, сегодня. Так вот, война является точкой, моментом рождения современной гражданской нации с точки зрения официальной диалоги. Но архивы о войне засекречены. Да? То есть, на самом деле, это все абсолютно придуманная вещь. И вот в этой придуманной вещи сомневаться ни в коем случае нельзя. Как у Орвала нельзя было сомневаться в меняющейся реальности. Да? Вот враг эстазия или евразия, вот она враг, ты должен этого врага, там эстазия сегодня враг, ты должен его ненавидеть, завтра врагом будет евразия, ты должен ненавидеть евразию. Вот. вот это ровно то, что происходит у нас э, сейчас. То есть наш режим живет э, в таком абсолютно мифологическом мире. Вот это, это, это мифы, он с реальностью не связан, реальность ему мешает. Вот реальность о войне мешает мифу о войне. Реальность об экономике мешает мифу об экономике. Реальность русского мира мешает мифу о русском мире. Да? Ну и так далее. Вот то, думаю, есть, да. то есть можно сказать, что идеология путинизма строится от противного. Это негативная идеология. Нельзя сомневаться, нельзя выступать против, нельзя поддерживать Запад. А также мы не любим, мы ненавидим. Николай Владимирович, можно ли сказать, что у путинизма какая-то негативная идеология, которая всегда идет от противного? Мне кажется, она не столько негативная, сколько гибкая. Да? Это действительно всецело поддержка того, что сегодня, исходя из сегодняшних своих соображений, э, декларирует власть. А раз так в ней, как правильно Леонид сказал, не должно быть ничего жестко заданного, потому что сегодня власть э, говорит одно, завтра она скажет другое, и важно понимать, что вы всецело ее поддерживаете и против того, э, против чего она сегодня выступает или хочет, чтобы... Выступали вы. И в этом смысле, мне кажется, это очень э, такая удобная э, позиция, которая э, максимально удобная для власти. Да? Это отсутствие жестких рамок, в которые надо себя вписывать, и это способность, возможность в любой момент, как угодно, в угоду нынешних обстоятельств, менять э, ту картинку, э, под которой вы подписываетесь, не потому что вы знаете... Факты, а потому что вам сказали, что это правильная картинка сегодня, а завтра она может измениться. Игорь Александрович. Вот вы говорите о фашистском режиме, о сгущении фашистской туманности, но я вспоминаю многочисленные работы о фашизме, описание фашизма, да и других тоталитарных режимов, и все они характеризовались так или иначе наличием все-таки какого-то фирменного стиля, так скажем, в том числе большого стиля там, в архитектуре, определенной своеобразной философии, я вспоминаю э, определение, которое сам Муссолини дал коротко в ответ на вопрос одного западного журналиста о том, что такое фашизм. Он сказал, что а, мы против комфортной жизни, вот что такое фашизм. Вот есть ли у путинизма, на ваш взгляд, вообще какой-то какой какой стиль и какая-то философия? Да, безусловно. Но прежде всего я хотел бы... Меня слышно? Так, начинаются проблемы. Слышно. А, ну, замечательно. А, значит, э, ну, прежде всего, я хотел бы несколько, несколько слов сказать по предыдущей дискуссии, потому что, мне кажется, такое вот э, мейнстримное такое понимание того, что не надо ярлыков вешать, нам надо дело делать, но, мне кажется, это тоже ошибка, потому что, ну, понимаете, диагностика важна. Значит, если вы не определили болезнь, вы, например, не определили, что у вас коронавирус, то, а дальше будете лечить ангину, то вы просто загоните в гроб пациента. Поэтому диагноз надо ставить, и это важно. И в частности, например, когда мы говорим о том, что там есть идеология, нет идеологии, значит, и в качестве идеологии мы берем, значит, сапоги в смятку или там или просто-напросто исторические мифы, ну, можно, конечно, перелопатить вообще всю, всю научную терминологию и политологическую, и философскую, и назвать идеологией совокупность мифов, но тогда мы потеряем предмет. Значит, и в частности это имеет практическое значение, потому что из-за полного непонимания, что такое путинизм, Например, Европейский Союз вырабатывает абсолютно неэффективные методы противодействия ему, когда, например, вырабатывается концепция, так сказать, вот такой вот контрпропаганды. То есть с путинизмом, скажем, с тем, что из себя представляют информационные войска путинизма, невозможно бороться привычными методами, просто опровергая то, что они... Ну вот лидер ЛДПР, например, в программе у Соловьева выл просто волком выл, значит, это воздействие на эмоции. Соловьев орет постоянно, несет какой-то бред. Вы будете, разве... Вы будете бегать за ним и развенчивать, так сказать, ошибочность доказывать этого бреда? С идеологией так можно бороться. Можно развенчивать, можно доказывать о том, что социализм, коммунизм, коммунистическая идеология лжива, потому что, ну, просто по, фу... по пунктам ее опровергая. С путинизмом так не проходит. Поэтому диагностика важна. Если идеология, то это один рецепт борьбы. Если это не идеология, а мифы, миф – это не по поводу там, истины или неистины. Да? То есть бесполезно. Миф – это отделение сакрального от профанного. Значит, ну, теперь что касается фирменного стиля. Безусловно, этот фирменный стиль есть. Этот фирменный стиль, во-первых, связан с центральным мифом – это победобесие. Победобесие замешанная на милитаризме. Милитаризм это второй фирменный стиль. Это убеждение, что всеми частями общества можно руководить как военной частью, как дивизией, как полком, как батальоном. Еще один, одна примета. Значит, ну, все остальное складывается в общем из тех составных частей фашизма, которые есть. И, безусловно, вне всякого сомнения, то, о чем говорил Гозман, это то, что действительно дата рождения. Причем дата рождения российской политической нации по путинизму является не 22 июня 1941 года, а именно 9 мая. До этого не было ничего. Дата рождения ⁇ это день победы. Это еще одна особенность. Не было ни Ржева, не было ни так сказать, чудовищных потерь, не было никаких заград отрядов, ничего этого не было. Россия родилась... Им известна дата рождения – 9 мая 1945 года. Это еще одна примета фирменного стиля. Абсолютный э, фантастический запредельный цинизм и э, новый э, уровень двоемыслия, который характерен для… Ну вот понимаете, все вот эти вот, то, что сейчас привел, приводилось в пример, э, значит, э, по, по э, 400 или там сколько-то миллионов человек, э, э, премия – это еще один фирменный стиль. Когда дети живут за рубежом, а родители, так сказать, убеждают всех в патриотизме, еще одна примета фирмы. То есть, на самом деле, совокупность вот этих вот примет патологического совершенно лицемерия, двоемыслия – это фирменный стиль, который принципиально отличает путинский фашизм от всех других разновидностей. Ничего похожего Скажем, там ни у Салазара, ни у Франка, ни у Муссолини, ни у так сказать, Гитлера этого ничего не было. Там была определенная, ну, все-таки, ну, какая-то последовательность. Здесь этого ничего нет. Да, и последнее, что я хотел сказать, это вот был, был такой пассаж сегодня в разговоре, что избыточность, избыточность репрессивных мер. Значит, с моей точки зрения, причина этой избыточности, она очень глубокая. И она связана прежде всего с вот с этим вот механизмом самораскручивания. Ведь в чем причина, с какого перепуга там Пискарев вдруг вскакивает, бежит и придумывает какой-то совершенно безумный закон. Есть внутренняя конкуренция. Просто ну, я вижу, как, что происходит с людьми, которые, которые находятся внутри телевизора, вот все эти... Значит, Соловьевская компания, там, значит, у Норкина и у других людей, там происходит вот взаимное прикуривание. Они друг от друга зажигаются и идет вот это вот самораскручивание фашистской спирали. Это очень важная история. Кто громче крикнет, кто реже, кто предложит более репрессивный закон, идет внутренняя конкуренция и внутренняя борьба за лидерство. Это очень важная история. И она происходит во всех сферах. Она происходит, то есть, так сказать, каждый стремится стать лучшим учеником в этой школе. И происходит вот, этот, вот это вот стремительное раскручивание фашистской спирали, стремительное погружение вниз. Это связано не с тем, что они так задумали и хотят избыточно... Они просто пытаются отлить. Это видно просто на конкретных физических носителях вот этой вот, так сказать, путинской элиты. Это важный механизм, который надо просто тоже видеть. И последнее, что я еще хотел сказать, это то, что с моей точки зрения одним из очень важных вещей, вот, к сожалению, пандемия подкосила этот проект, безусловно, проект Международного общественного трибунала сейчас просто крайне востребован. Крайне востребован, который должен идти просто практически каждый день, нон-стоп, фиксировать вот эти преступления с участием серьезных авторитетных людей в международном сообществе. Сейчас какие-то опять наметки на это появились. Я, честно говоря, думаю, что его надо проводить в Нюрнберге. Мне кажется, что это хорошее место, город неплохой и, в общем, такое в общем, подходящее место для того, чтобы устроить международный общественный трибунал по преступлениям путинского фашизма. А у меня сразу к вам уточняющий вопрос, Игорь Александрович. Вот вы сказали, что в основе путинской идеологии, ну, в тех, можно назвать и протоидеологии, лежит победобесие, а день рождения российской нации с точки зрения путинизма это 9 мая. А не является ли он тогда скорее неосоветским, неосталинским режимом? Или по вашему сталинизму это и есть форма фашизма? Нет, ну это э, действительно су существует точка зрения, что есть там красный фашизм и так далее. Э, теоретически можно, можно расширить понятие фашизма, ну тогда оно не, начинает немножко расползаться. Но э, на самом деле есть принципиальная разница. Все-таки, э, так сказать, э, полная государственная собственность на средства производства очень сильно отделяет э, и никакого шанса на на то, что, так сказать, путинский фашизм будет дрейфовать вот именно к сталинизму в своей основе, к государственной форме собственности на средства производства, ничего похожего не будет и не предвидится. Да, какие-то элементы появляются. ГУЛАГ, например. Ну, совершенно потрясающая вещь. У нас сейчас уже воспевается ГУЛАГ. ГУЛАГ является с официальной точки зрения, в официальных средствах массовой информации государственных, является путевкой в жизнь. И социальным лифтом. Это практически официально признанная точка зрения. ГУЛАГ – это социальный лифт был замечательный. И сейчас он возрождается. Ну да, какие-то элементы этого происходят. Но в целом вот этот дрейф, скорее так, это что-то похожее, что похожее на такое вот, так сказать, внешнее уподобление. На самом деле глубинная сущность у конечно, другая, она фашистская, а не сталинистская. А ведь действительно гулак воспевается на полном серьезе. Меня поразило э, на днях то, что я узнал, что э, был экранизирован роман Захара Прилепина «Обитель». Я этот роман читал, и он оставил очень сложное у меня впечатление, поскольку э, роман написан о лагерях на столовках э, и... Я бы не сказал, что с какой-то вот именно отрицательной точки зрения. Как бы суть идеи Прилепины из этого романа я вывел, как все сложно, все не так просто, вот в Соловках, в ГУЛАГе. И вот сейчас это экранизируется и будет, видимо, показываться по российскому телевидению. А я хочу еще от себя добавить вот какую вещь. Я не случайно у Льва Александровича спросил про триггеры отношения к режиму, потому что я сам долгое время отрицал тоталитарный характер этого режима, считал его мягко авторитарным до тех пор, пока не начались преследования религиозных меньшинств, организованные преследования религиозных меньшинств. Я имею в виду вот разгром вообще всей общины свидетелей Иеговы массовые преследования некоторых мусульманских направлений, ну и так далее и тому подобное, вплоть до православных, не относящихся к господствующей русско-православной церкви, язычников, всех практических конфессий. Вот для меня это было важным триггером, потому что стало очевидным, что режим вторгается уже в душу людей, в их мировоззрение». И вот э, в связи с этим у меня есть вопрос сразу к двум нашим спикерам, но ну, я начну с э, Сергея Давидиса. Э, как обстоят дела сейчас с преследованием религиозников в России? Ну, обстоят они, конечно, плохо. Э, сотни людей в наших списках, только политзаключенных, это действительно и разные группы мусульман, в первую очередь признанные террористической в России, и только в России наряду с Узбекистаном Хизбут-Тахрир, и особенно активно это обвинение используется в Крыму против крымских татар. То есть, если пропорционально смотреть, то там в десятки раз буквально выше интенсивность преследований, чем в мусульманских регионах Российской Федерации. И это меньшие группы мусульман у Блиги Джамаат, которые преследуются по обвинениям в экстремизме, и это, конечно, свидетели Иеговы. Плюс это не охваченные пока нашими э, отчетами, но очевидные, как упомянутые вами, преследования православных, неканонических, там, разных сект, Виссариона, например, признаки э, там, незаконности политического мотива, эти преследования достаточно очевидные. Я говорю только про уголовные преследования, а административные разного рода подавления шире. Но тут, мне кажется, идеологический компонент – это только часть, и даже, может быть, не самое главное. То есть все-таки вот охранительская логика, она, с одной стороны, связана со страхами режима перед любыми организованными группами, имеющими независимую от государства основу, и связанными с заграницей. Вот Буквально все преследуемые группы, они такого свойства. Государство потенциально видит в них угрозу. Вот ничем другим, в частности, мне кажется, объяснить преследование свидетелей Иегова невозможно. А второй компонент, который к свидетелям моей головы, уже, мне кажется, не применим, а к мусульманским группам применим, это создание образа врага, впечатление террористической угрозы, с одной стороны, демонстрация эффективности государства, которое путем ограничения прав и свобод успешно с этой террористической угрозой справляется, для этого нужно постоянно демонстрировать Пойманных террористов, уголовные дела против террористов, при том, что реальных террористов найти сложно, даже когда случается террористический акт, зачастую э, сажают совершенно посторонних людей, как это, например, было в деле с терактом в Питерском метро. Но еще проще объявить террористическую организацию и десятками и сотнями э, привлекать людей, демонстрируя таким образом угрозу и оправдывая дальнейшее ограничение прав человека. Вот так бы я сказал. А я бы вот с вами не согласился, Сергей, честно скажу, потому что если мы возьмем, допустим, председание «Свидетели Иеговы» и попытаемся найти аналоги тому, что сейчас происходит в Российской Федерации, то есть только два исторических момента, схожих по уровню репрессивности. Это «Сталинский СССР», массовая кампания против «Свидетелей Иеговы», и, собственно говоря, Третий Рейх при Гитлере, тоже массовое преследование свидетелей Гоу. Больше я даже таких исторических и географических примеров не знаю. Вы говорите, что пугает власть не столько наличие какой-то иной идеологии, инакомыслия, сколько организованная структура, но между тем существует другие религиозно организованные структуры, в том числе заточенные на взаимодействиях за границей, которые так не преследуются. Но это часть, например, протестантских общин, которые, насколько я знаю, были задействованы в том числе и в лабийских в интересах путинского режима в Америке. Это и там хаббат, там и какие-то другие структуры. Все-таки, может быть, действительно причиной таких преследований является инакомыслие как таковое? Ну, мне кажется, что э, оно могло быть причиной... Но э, это скорее, знаете, э, желание каких-то представителей силовых структур э, лезть, по-первых, к в пекло, демонстрировать э, свое уж совсем дикое понимание вот этой вот идеологической однородности необходимой, э, тем не менее практической необходимости вот, в подавлении, по крайней мере, именно свидетелей Иеговы, да и каких-нибудь там то Джамаат или Нурджалар, которые они сами же и выдумали, э, нет. Ну вот. Трудно объяснить, зачем это практически им нужно, кроме вот этих вот страхов. Что, что значит идеологическая цельность? Действительно, все равно существуют э, там, разные исламские течения, существуют разнообразные протестантские течения. То есть то, что выбрали именно свидетели Иегова из многочисленных там, христианских и квазихристианских э, э, номинаций, трудно объяснить чем-то разумным, кроме вот этого страха. Э, именно организационного, а не идейного. Мне вот как раз кажется, что мы имеем дело с процессом вхождения в тоталитаризм, который уже не позволяет никакого инакомыслия, в том числе религиозного. Здесь важный пример, это то, что произошло э, с людьми, которые поучаствовали вот в базе сторонников Алексея Навального и работали в московском метрополитене. их уволили просто за м, намерение поддержать оппозицию, или даже не за намерение, а за желание поддержать оппозицию. Разве это уже не признак тоталитарного режима? Ну, это, вне сомнения, движение к тоталитаризму, но в этом есть логика, в этом есть расчет. Власть запугивает оппонентов, власть пытается предотвратить поддержку оппозиции со стороны тех людей, по крайней мере, которые от, него, от нее зависимы. Это логично, это в интересах власти. Тогда как преследование религиозных меньшинств практически никакой пользы ей не приносит. Особенно это касается свидетелей ИГУ. Лев Александрович, а вы что думаете вот об этом тренде последних лет на преследнии религиозных меньшинств? Я знаю, что вы тоже этим плотно занимаетесь. Не просто плотно. Я, меня за это как бы сделали тройным иностранным агентом. Потому что именно они ко мне приходили, и я много делал для того, чтобы остановить эти репрессии. Более того, на совещании с Путиным значит, члены Совета по правам человека обратились к нему, и это было подготовлено, в том числе, и моими документами. И он сказал, ну как же, они молятся, не может быть, чтобы их преследовали, и сказал, что я там поговорю с председателем Верховного Суда. Вот вопрос этот для меня интересный, конечно, действительно рациональных объяснений. Довольно трудно придумать. и Вот то, что говорил Сергей, действительно можно -то очень ко многим организациям. Это отчасти, скажем так, что вот они значит, руководствуются из... Центр, который находится в Соединенных Штатах, но это, с одной стороны, но она достаточно маргинальная группа людей и влияние никакого на политику в России, они вообще в стороне от политики, они не участвуют в политике. И мне кажется, я долго думал над тем, почему это получилось. Да, действительно, признак фашизма, это бесспорно. Я об этом я сразу говорю. Что один из ярких признаков фашизма ⁇ это преследование маргинальных групп, больших довольно, но маргинальных групп, как бы в стороне стоящих основных тенденций политической и общественной жизни страны. Они в стороне. Но мне кажется, что здесь причина была следующая, что действительно не преследование в Советском Союзе. А, и э, здесь силовики увидели для себя возможность, э, как говорится, э, проявить терпение. Я представляю, кстати, имейте в виду, что впервые запреты региональных центров свидетелей шли из региона России. Были суды, где их признавали экстремистскими в одном... В одно... Регионе, в другом в третьем, а потом уже только в Москве было принято решение о закрытии центрального подразделения и лишении его юридического адреса. А там происходило примерно так, если позволите мне немножко, так сказать, пофантазировать. Работает чекисты, так сказать, и... И думают, твою мать, вот они здесь совсем обнаглели, вот у них прекрасно, они купили себе дом, к ним ходят люди, они на улицах занимаются э, агитацией. Я же сажал этих людей. Он звонит судье и говорит, ты помнишь, мы с тобой сажали всех этих людей так сказать, в советское время? Они, по-моему, распустились. И они быстро как бы договариваются, что вообще надо поставить на этом. Ну, с ПСБ, естественно, с этим все связано. А и все значит, и проводит такое судебное свидание. Это изнутри растет фашизм. Вот Игорь правильно говорил о том, что вот коричневая, так сказать, паутина, она растет в стране снизу. Это не как раз немножко отличает, может, от элитар, классического тоталитаризма, когда это все сверху, дучи там, все остальное. А это снизу растет, значит, фашизм, который основывается на воспоминаниях советского вот, татаризма и чекизма. Дело в том, что в стране, вот это, я, может быть, с этим надо, может быть, говорить сначала, страной руководит не Путин в каком-то смысле, а страной руководит э, КГБ. Э, КГБ СССР, которая, так сказать, э, сейчас реинкарнация в виде ФСБ, и не случайно именно в -м, 2017 -м году они публично говорили, не постеснялись это этого сказать, что мы отмечаем столетие спецслужб России. А, и, э, значит, когда вот Навальный, он говорил об этом, может не Навальный, мне многие люди говорили, приходишь в отделение полиции, портрет Путина и портрет Дзержинского. Вот, вот что у них на стенах висит. У Путина, когда он был представителем правительства, кто-то говорил, я прошу прощения, если я ошибаюсь, что у него маленький бистик Зежинского стоял на столе. Это реинкарнация спецслужбы, страной руководят спецслужбы, и они восстанавливают тот фашизм, который был значит, в то время. Но сейчас ситуация хуже, чем позднее брезневское время, но ну, позднее советское время. Тогда все-таки коллективное руководство страной было, а сейчас и КГБ не руководило страной. Они были под контролем политического руководства, и здесь были определенные... Нет времени на это говорить. Сейчас... И именно поэтому сейчас то, что они делают, реально вредит России. Вот реально. Вот это преследование свидетелей Иегова бесспорно вредит России. Потому что на фоне попыток, переговоров, сейчас разоружений все остальное, которое крайне необходимо, они преследуют свидетелей Иегова. Мы знаем, что в Соединенных Штатах Америки проблема свободы совести большое имеет значение И я уверен, что Байден будет говорить с Путиным о а преследовании свидетелей его, я уверен. И это не помогает, Ну, может, торговлю в каком смысле, но не думаю. Поэтому это просто уже вредит стране, потому что, еще раз повторяю, чекисты руководят страной, и они делают много вещей, которые даже представление может быть, идеологического руководства ну, Путина, может быть, того же президента, это на самом деле не совсем хорошо. А вы знаете, я с вами соглашусь, и я вспомнил очень странный эпизод моей жизни, поскольку я имел отношение там, к другому лагерю политики, еще в подростковом возрасте на одной национально-патриотической тусовке мне попался на глаза любопытный документ, который распространялся как бы между своими, он назывался «Внутренняя партия». В этом документе э, говорилось, что патриотически настроенные чиновники, офицеры армии, полиции и сотрудники спецслужб должны постепенно э, брать власть в стране э, полностью э, под себя для того, чтобы возродить э, величие э, России. Вот я еще тогда обратил внимание на этот странный э, документ с таким вот ну, фантастическим названием, видимо, отсылающим нас к книге Оруева «Внутренняя партия». А другой интересной работы был «Проект Россия», знаменитая книга, выпущена еще в 2000-х, где, в общем-то, можно увидеть уже ну, намеки на все то, что сейчас происходит. Насколько я знаю, эта книга была издана а, некими сотрудниками спецслужб. А, мне говорят, что у нас осталось а, 5 минут, даже уже меньше, поэтому просьба вот, в следующих а, двух ответах быть а, Покороче. Николай Владимирович, вы сказали что в самом начале нашей дискуссии, что мы находимся в процессе перехода от авторитарного режима к тоталитаризму. Сколько нам еще осталось? Вы знаете, мы сегодня говорили в основном о какой-то внутренней логике развития режима, и это очень правильно, но есть ведь еще одна очень важная составляющая в той, политической трансформации, которую мы сегодня наблюдаем. И эта составляющая связана с попыткой трансформировать режим так, чтобы он жил после Путина в качестве активного вождя. И отчасти мы уже видим эту трансформацию, она уже состоялась. И вот здесь, мне кажется, как раз и кроются основные проблемы для Режима. То есть вряд, вряд ли режим в том виде, в каком он есть, даже сегодня переживет э, политически Путина, а вот сможет ли он себя модифицировать так, чтобы э, это сделать и оказаться в состоянии пережить вождя, это, мне кажется, большая и я бы даже считал неразрешимая проблема. В этом смысле я оптимист. Потому что считаю, что та конструкция, которая сегодня есть, она не имеет возможностей сама себя перестроить так, чтобы в основе сохраниться после Путина. Я, кстати, с вами согласен. Я считаю, что путинский режим очень строго персонифицирован и вряд ли переживет надолго своего лидера. И по последнему у меня будет вопрос на сегодня к Леониду Госбуну. Леонид Яковлевич, вот вас уже, ну не то чтобы обвинили, Игорь Яковенко сказал, что понимает причины вашего оптимизма, и поэтому я к вам и хочу напоследок обратиться. А есть ли у нас какие-то вообще причины для оптимизма, и если есть, то какие? Сейчас меня слышно, да? Да. Я хочу процитировать Губермана сначала. У него есть такие строчки «Мой горизонт кристально ясен и полон радужных картин». Не потому что мир прекрасен, а потому что я кретин. Вот представление русской интеллигенции о том, что обязательно все будет плохо, оно действительно традиционное. У меня нет никакой инсайдерской информации о том, почему все будет хорошо. У меня ее нету, Но я вижу две вещи. Я вижу, что они, наши начальники страны, они действительно хорошо контролируют политическую ситуацию, очень хорошо контролируют, они с этим справляются, но я не вижу, чтобы они контролировали так же хорошо, контрол... ну, так же хорошо достигали всех своих целей. Да? Значит, допустим, они смогли сделать представление, они смогли создать этот иллюзорный мир совершенно ложный по тем аспектам, которые людей непосредственно не касаются, американцы враги, Великая Победа, там еще чего-то, еще чего-то, да, это не касается жизни. Но когда речь идет о том, что касается каждого человека, то им впарить людям вот эту чушь не удается. Вот не удается. Люди в основном остаются, как мне кажется, разумными. Кроме того, мне кажется, все-таки за нас, за, за нас, э, наша культура, вот, которая действительно много чего миру дала и нам тоже. За нас наши города. За нас... Европейский характер нашей страны. И вот э, европейские э, ориентации людей. Понимаете, ты можешь ругать Европу, но при этом э, на дороге где-то в провинции я видел объявление шиномонтаж, европейское качество. Или там европейские шины, что-то вот такое. Да? То есть мужикам, которые едут по этой провинциальной дороге, понятно, что европейская значит хорошая вот вот поэтому я думаю что у нас есть шансы посмотрите как настроена молодежь, как настроена продвинутая группа, как настроены э, как настроены города. Вот. Я не верю в то, что им удастся всю страну надолго загнать в 16 век. И последнее я хотел сказать, что просто добавить к тому, что здесь говорилось, на самом деле идеологией страны вот, э, является не победа, не победа бесия, вот, э, победа это э, точка сборки. Да? А вот идеология ценностью, действительно традиционной ценностью, является самовласть. Вот правильно организованная жизнь, это жизнь, в которой у носителя власти на каждом уровне, в семье, в коллективе, в деревне, там у помещика, ну и, разумеется, на уровне государства, нет вообще никаких ограничений. Правильная жизнь должна быть организована ровно таким способом. Но с этим не могут согласиться люди, образованные, люди, работающие в таких сферах, в которых без собственной инициативы, без свободы нельзя добиться никаких результатов. Не политических, забудьте про них, а обычных. Вот задачку не решить, понимаете? Не решить задачку, деньги не заработать, если ты не свободен. То есть эта идеология противоречит реальности, понимаете? Вообще тоталитарные режимы, если нас считают тоталитарными, они разрушаются от столкновения с реальностью. Не от врагов, а от реальности, как как Таковой Сталин, если говорить о победе и войне, Сталин обещал э, могучим ударом на чужой, на чужой территории малой кровью, да, а э, и первая его директива была, значит, изгнать врага э, из наших священных рубежей, но дальше границу не переходить. Это он первую директиву такую издал. Вообще. Таким надо быть мудрым начальником, да, э, вот. А э, Гитлеров почему-то не послушались и перли, перли вперед, да. Вот реальность разрушает идеологию тоталитаризма. И мне кажется, вот это э, тоже и у нас. Я думаю, что режим будет жить не только столько, сколько живет Путин, он будет жить еще э, столько, сколько, вот есть второй очень важный фактор, сколько у него есть ресурсы для поддержания искусственного образа мира и вообще искусственной жизни, Ресурсы вранья. Это вот, э, пока он у него есть, он, конечно, может как-то существовать. Спасибо большое, и я благодарю всех наших спикеров. Очень интересный был разговор, настолько интенсивный, что мы даже не успели по времени обратиться к вопросам наших зрителей. И я не успел вам сказать все, что думаю, и спросить вас обо всем, что я хотел. Большое спасибо еще раз, и до встречи. До свидания. Ну, какой у тебя послевкусие? Очень интересная дискуссия, да. потому что я вижу явную эволюцию взглядов наших спикеров. Я вижу, что люди все яснее видят, с чем они имеют дело. А большинство спикеров так или иначе констатируют все-таки движение в сторону тоталитаризма. В общем-то, это некий консенсус. Всем понятно, что вот мы являемся свидетелями этого большого перехода. Ну, Кто-то более категорично этого сказывает, кто-то вообще призывает на это меньше обращать внимания, как, например, Сергей Давидес. Но мне кажется, что не обращать внимания не получится, потому что сама вот эта реальность тоталитарная будет властно напоминать о себе. И люди так. в России будут сталкиваться со все более жестоким прессингом. Но тем не менее, хорошо, что уже а, люди понимают, с чем имеют дело. Причем, ты видишь, что у нас представлена богатая палитра экспертов да. самых разных сфер. Это и практические правозащитники, это и политики, и публицисты, и люди, которые профессионально занимаются типологиями режима. А я бы обратил внимание еще на один аспект, что все пять спикеров, они находятся в России. То есть, да, это да. разговор об иммигрантской как бы составляющей да. формулы, да. тем не менее, это оценка изнутри. Но То -то. пока... Пока ну, находится. Да. Неизвестно, что будет дальше. Я боюсь, ну, тут что зарекаться от этого нельзя, безусловно. Ну, а мы со своей стороны, конечно, технической, скажем так, мы обязательно отдельно эту панель еще вырежем и выложим как отдельную. На, отдельным блоком. Да, да, отдельным блоком на YouTube-канале Форума Свободной России. Ну а у нас следующая дискуссия, не менее интересная, она тоже связана с актуальной политической повесткой, называется Убить а, дракона, стратегия оппозиции в условиях диктатуры. И понятно, почему мы решили эту панель ввести на этот форум. Ну, потому что перед нами примеры, явственные примеры России, примеры Беларуси. Мы видим, что старые политические практики, которые использовались... В борьбе, э, в том числе с авторитарными режимами, больше не работают. Под большим вопросом находится мирный протест вообще, как метод, да. как он должен работать в условиях такого жесткого давления. На прошлом форуме у нас была связанная тесно с этим тема оправе на восстание, да. когда мы решили откровенно поговорить о том, имеет ли народ, который не имеет возможности никак иначе выразить свое мнение, право на восстание. Были интересные исследования на тему того, вообще, как часто мирные протесты приводят к победе в условиях разных режимов, мягкого авторитаризма, там, жесткого авторитаризма, тоталитаризма. И вот сегодня мы хотим развить эту тему. Я знаю, что ты подбирал спикеров. Ну, в этот раз спикеры, скажем так, больше практики. В тот раз у нас были эксперты, которые специалисты в теоретической как бы, сфере. Да? то есть Сейчас у нас будут эксперты, которые занимаются практической политикой или журналисты, которые многократно сталкивались вот с диктатурами и знают непосредственно, что, что она из себя представляет. Поэтому сейчас спикеры уже подключаются и готовимся к следующему. Да, мне говорят, что будет перерыв полторы минуты. Да. А будем ли мы в эфире в эти полтора минуты? Не будем, хорошо. Да. Тогда мы пока прощаемся с нашими зрителями и участниками и встретимся через полторы минуты.